Что-то смотрю, ты чистоплюй походу какой-то, у тебя даже нигде носки, смотрю, под диваном не валяются. Тра-та-та-та-там, друзья! Давно у нас в эфире не было годных выживалочек. И вот, пожалуйста, зритель, специально для тебя совершенно новая выживалочка. Пока что еще в бета-версии. Называется она Мистер Преппер, или же Мистер Выживальщик. И судя, конечно же, по стартовому экрану, можно догадаться, что это у нас выживание в постапокалиптическом мире, где мы будем готовиться к ядерной... Войне. Ну и как обычно, я, ребят, сделаю для вас краткий обзор на геймплей и на возможности данной игрушечки. А вы, зрители, сделайте для себя выводы, стоит ли играть в эту игрушечку в 2020 или же в 2021 году, или же нет. Ну и перед началом видосика, как обычно, малюсенькая просьбочка, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а я взамен за твои лайки буду радовать тебя всегда годными крутыми видосами по самым разным крутым а, видеоиграм. Ну что ж, друзья, начинаем! Совершенно новую игрушечку Кстати, хочу отметить тот факт, что эта игрушечка у нас уже на русском языке И все у нас тут достаточно просто Конечно же, хочу пройти обучение, потому что это у нас, друзья, пролог А пролог, друзья, лучше всего, конечно же, начать с обучения И тем самым продемонстрирую и себе, и вам, как у нас здесь обстоят события Так, с тех пор, как я в стране поменялось правительство Жить в этом городе стало просто невыносимо он совсем мертвый. Здесь нет ничего, кроме скуки, пропагандистских речей и тотального контроля. Я попытался сбежать, но этот раз у меня ничего не получилось. Но я все равно отсюда выберусь. Меня называют мистер выживальщик. Черт возьми, мистер выживальщик. Интригующий какое у него имя? Итак, какая-то деревушка у нас здесь, я так понимаю, да? Какая-то звезда, смотрите, сигнал радиовышки какой-то, видимо, там светится. И, и тут, я так понимаю, мы! Мы вернулись в ваше место проживания, гражданин. Кто это такой? Что за типок с чемоданчиком в черной форме? Похож, скорее всего, на какого-то агента, я так понимаю. Ввиду попытки побега, мы, конфис... мы конфисковали ваш автомобиль. Это стандартная процедура. Так, плохо, конечно же. Такая была классная тачка. Разумеется, покупать новый вам запрещено. В смысле запрещено? Я что, уже не имею права даже в туалет сходить без, без надзора, без какого-то, или что? Агентство выражает надежду, э, что вы не будете предпринимать дальнейших попыток покинуть Мерикасвиль. В смысле? Я что, вообще не могу, что ли, ничего сделать лишнего? Без вашего надзора. Ох, конечно, я собираюсь полюбить этот городишко всем сердцем, говорю я ему, этому агенту, который слишком высокого мнения я смотрю о себе. Похвально, гражданин, с сегодняшнего дня вы на испытательном сроке, он нам говорит. В смысле? Я буду регулярно приходить и проверять, нет ли в вашем доме следов бунтарской деятельности. Те, да никакой бунтарской деятельности не будет, это я тебе обещаю. Это также стандартная процедура. Да у вас я смотрю, что не процедура, то стандартная Не сомневаюсь, что вы будете Примерным гражданином, и мои визиты Станут простой формальностью Боже, храни президента Блин, какие они все замороченные, а Боже, храни, это типа Боже, храни, ладно, боже, храни нашего президента Отлично, там какой-то, смотрите, УАЗик УАЗик, похоже, едет, да, смотрите УАЗик проехал Обучение, добро пожаловать в обучение Сейчас я вам все расскажу, давай же поживее Мне не терпится посмотреть на геймплейчик И возможности данной игрушечки Так, ну что Управление, ознакомьтесь с управлением Перемещай, Перемещение камеры с помощью ВСАД, так, влево-вправо Вверх, ой-ой-ой, куда-то под землю провалились похоже, труба какая-то канализационная И вверх, да, мы можем переместиться Да, ребят, вот так вот мы можем вращать камеры Там, смотрите, люди даже у нас ходят Там, смотрю, человек пошел куда-то, да, в лес В сторону леса так, ну с этим, в принципе, я разобрался. Управляйте выживальщиком на, на, на левую кнопку мыши. И это, в принципе, тоже легко. Двойное нажатие для бега. Ага, принято, понято. В принципе, тоже ничего сложного нет. А, по любому объекту для взаимодействия. Так, давайте посмотрим. Испо ага, на правую кнопку мыши мы можем использовать. Давайте посмотрим. Мне сейчас не до этого. В смысле, а до чего же тебе тогда, Человек. Пора вздремнуть, вы устали после попытки побега, пора вздремнуть, вы заслужили. Ха, я вроде бы не чувствую себя уставшим, ну ладно, как скажете, пойдемте, я так понимаю, ох ты, я думал закрыто, а это, ребятки, видимо, наш дом. Как же здесь у тебя уютно, чувак, а самое главное, смотри, как чисто. Что-то, смотрю, ты чистоплю походу, какой-то. У тебя даже нигде носки, смотрю, под диваном не валяются. Я, говорит, устал, пора вздремнуть. Смотрите, как все чистенько. Если учитывать тот факт, что у тебя нигде не видно здесь женщины, ты как-то, смотрю, чисто здесь живешь, братишка. Ну, ладненько. чистоплю у нас попался наш, наш главный персонаж. Я так понимаю, нам нужно вот сюда наверх. Мы, кстати, можем осматривать практически любой предмет. Мне сейчас не до этого. Так, наш персонаж, я так понимаю, хочет просто-напросто вздремнуть. Давайте, ребят, пойдем и вздремнем на кроваточку. Вот сюда, я смотрю, желтеньким подсвечивается. Логично, что сейчас нам нужно пройти вот сюда. Поехали. И что? Что? Так, вы смотрите, ребята, он ложится, он ложится, наш выживальщик прилег, и пошло, ребят, восстановление, а, я так понимаю, это полоска, а, это полоска нашей выносливости, да, смотрите, они постепенно восполняются, пока мы отдыхаем, так, отлично, восполняем силы, а, голод, вы голодны, съешьте что-нибудь, я такой голодный, говорит наш персонаж, ладно, принято, понято, а, ну что ж, чувачок, пойдем, наверное, перекусим что-нибудь, так, это что такое, давай посмотрим, читать. А мне сейчас не до этого, наш персонаж хочет есть, ну ладненько, пойдемте спустимся на кухню, что я могу сказать, да, нам показывают на холодильничек, давайте уже что-нибудь перекусим. А не такой приятный, знаете, то есть не режет глаз, а, все достаточно просто знаете, что мне сейчас напомнила эта игрушечка если кто, значит, играл а, эта игрушечка, ребята, очень сильно похожа на как достать а, соседа там тоже также в разрезе были здания и мы персонажем нашим бегали а, по этим этажам и доставали а, нашего, значит, добряка соседа так, поищем еду в холодильнике, я тебя понял, давай посмотрим так, открываем холодильничек и, о, тут у нас инвентарь я смотрю, так, суп, какой-то в упаковке М -м -м есть капуста а давайте ему вот этот вот суп, наверное, съедим. А где у него а, описание? Простая еда спасает в трудных ситуациях. Давайте, ребят, съедим. Совсем немножечко, совсем чуть-чуть. Так, я, ребят, съел, и у меня живучесть восстановилась, я так понимаю, да? Это что такое? Это у нас а, какая еще люстра? Живучесть. Держите живучесть на высоком уровне. Где у нас, друзья, живучесть? Не пойму. Это ваша живучесть, мне говорят. Так, я понял. Если она опустится до нуля, то вы упадете... В обморок, вот эта полоска, это наша Живучесть, это, я так понимаю, наше здоровье Новый план побега Взгляните на новый план побега Так, где же он находится, мой план побега Так, сюда можно заглядывать? Открываем Пока что, говорит, чувачок, нам не до этого Ага, вижу, друзья, вот он план побега Давайте попробуем переместимся снова На наш второй этаж И вот у нас план побега, оказывается Я не знал, что у меня он есть Черт, давайте посмотрим Так, задача номер один, выжить Логично а что выживать-то? В принципе, все неплохо. Разве что какой-то только агент нам угрози... угрожает, и все. Задача номер два – сбежать. Откуда сбежать? Ты хочешь сбежать отсюда? Наверное, этот персонаж хочет сбежать. Так, ну что ж, построить бункер. Построить первую комнату бункера. Итак, ребят, у нас первая задача – нужно построить первую комнату в бункере. Давайте посмотрим, где же персонаж наш хочет ее построить. Он хочет ее построить где-то где в доме, я так понимаю. Ну что ж, нам предлагают нажать вот сюда. Спускайся, родной, спускайся уже, родной. Выкопаем первую комнату бункера. Ну что ж, давайте попробуем. Так, что тут у нас такое? Опачки. Да, нифига себе. Можно, кстати, отдалять камеру. Вот это максимальное, ребят, отдаление. Можно и на отдалении также смотреть за происходящим. Так. И что? Это первая и единственная комната, я так понимаю. Больше нигде нельзя выкопать. Ну что ж, давайте попробуем. Раз нам сказали, давайте, ребят, не будем медлить. Попытаемся выкопаем здесь комнатку построить. Итак. Наш персонаж, смотрю, одел каску, взял какой-то план, чертеж. А почему лопаты в руках нет, чувачок? Ты совсем что не из тех, не из рукастых? Ты нанял строительную бригаду, что ли, строишь? Смотрится чертеж, и у него само все выкапывается. Да, друзья, вот такая у нас а, манера постройки и выкапывания дополнительных комнат. Так, старый друг, нужно сделать лестницу. А сначала снимите покры покрывало со своего а, верного верстака. Где верстак? Не понял я, какой еще верстак? а вот это, что ли, верстак? Так, давайте сюда придем. Давайте подойдем к нему. Это что, верстак, что ли, наш? Давайте посмотрим. Так, осмотреть. Мне нужно место для работы. Осмотр, ткань. а Простой материал используется для изготовления одежды. Так, давайте-ка мы, наверное, возьмем эту ткань. Опачки. Я смотрю, и правда верстак. Да, у нас тут, оказывается, не все так плохо, как я думал. Так, ваш верстак слегка заржавел. Посмотрим, как его можно обновить. Так, ну давайте посмотрим, как же его можно обновить. Подходим. А, верстак, лучший друг выживальщика <смех> Логично, чувачок а, Создавай, разбирай, твори а, Но агентство лучше о нем а, агентство лучше о нем не знать Так, я так понимаю, надо будет его заныкать, наверное, куда-нибудь Наверное, лучше к себе туда в кибиточку Которую я выкопал, я его заныкаю Заныкаю, так, торговля, вам понадобится Металл и дерево, для начала купите а, Купите 8 единиц металла Мне тут, значит, подсказывает А куда, ребят, мне можно а, пойти на, Для того, чтобы совершить покупку, не пойму мне показывают, что нужно подойти к почтовому ящику. Ну что ж, давайте попробуем, подойдем к почтовому ящику. И с помощью почтового ящика у нас и осуществляется торговля. Странненько. Я думал, что торговля будет через компьютер. Это все не очень... Это все... Это все что-то там он сказал. ребят, на паузе можно будет прочитать. Так, ну что ж, пробуем. Что ж, пора закупиться, говорит наш персонаж. 8 единиц металла нам нужно. Делаю заказ, забираю его через 2 часа. Так, вот так это работает. Так, ну что ж, где, где делать заказ-то надо? Ага, а, у нас открывается, я так понимаю, какая-то типа карта. Мистер а, Преперс. Это, я так понимаю, здесь мы находимся. А здесь у нас какой-то Сергей, у которого, я так понимаю, можно сделать а, заказ. Так. Мне нужно сколько? 8 штучек? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, друзья, 8 штучек мне необходимо. А, как купить? Торговля. Так, продано. Отлично. А, доверие и второго уровня. Я так понимаю, мы, наверное, достигли второго уровня или же нет? Нет. Так, так, так. Какие-то, ребята, еще у нас объекты, смотрю, открылись для покупки. Так, торговля. Красный, квадратная красная коробочка. Можно разобрать хороший, хороший источник материалов. Так, ладно. Закупочку мы сделали, в принципе, да? Я так понимаю, тут у нас таймер пошел для, для, для, до того, как нам доставят наш товар. Отправляйтесь в лес и раздобудьте бревен. Так, давайте, ребят, пойдем сходим в лес. Мне тут подсказывают, наверное, вот на этот знак. Надо нажать, давайте используем. Посмотрим, куда нам можно, вот наш дом, а, а тут уже, кстати, смотрите, никого нет, и вот тут у нас находится лес Ну что ж, давайте, ребят, отправимся в лес, посмотрим, а что нам там нужно сделать Мы сейчас, я так понимаю, хотим проапгрейдить наш верстак, а, нам для этого необходимо немножко древесины, опачки а, Аромат приключений, в лесу наверняка поле полно полезных материалов, да, чувак, я уже вижу, что у нас здесь есть древесина так, бревно, 5 штучек, они а, отесные и тяжелые, но домой забрать его а, стоит. Ну что ж, конечно же, берем это бревно, так, есть одно, а, неплохо было бы собрать эти бревна, да, друг? Я уже, в принципе, так и сделал, пойдем посмотрим еще, вот еще у нас одно бревно, давайте тоже его заберем. Так, забираем еще одно бревно, а, рыщем дальше в поисках, так, тут, смотрю, уже все похоже, да? Ага, и еще одно бревно, друзья Давайте заберем еще одно а, бревно Так, отлично а, Забрали мы все бревна И мне, мне говорят, что пора домой а, Ну что ж, друзья, покидаем мы этот лес В принципе, тут много нам не надо а, Бревна мы добыли И возвращаемся в свое прибежище, пристанище а, В свой основной домик Так, не понял, у нас, похоже, вечерело 17 секунд у нас остается до, я так понимаю, доставки груза а, Мне говорят, что разберите бревна а, так, так, так, разберите три бревна на нашем верстаке. Так, ребят, пойдемте к верстаку. Сходим, давай, мистер, мистер выживальщик, черт возьми, шевелись быстрее Мне нужно распилить это, эти бревна на куски дерева, давайте попробуем, друзья Так, вот у нас есть бревна, давайте попытаемся их разобрать Ох ты ж, е -а мы когда разбираем, у нас есть определенный, ребятки, таймер на определенные действия Я смотрю, что на разборку бревен у нас тратится 30 минут На разборку каждого бревна по 30 минут времени мы тратим И у нас, смотрите, вечереет так, еще одно бревно давайте разберем, да, друзья, вечереет, уже солнце, смотрю, садится, я бы не отказался вздремнуть, вам письмо, заберите свой материал, ну что ж, ребят, пойдемте заберем, это, скорее всего, то, что я заказал, я заказал кое-какой товар, и он уже, друзья, пришел, пойдемте сходим и заберем этот самый товар, ой-ой-ой, как сильно стемнело-то, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, ребят, посмотрим, что у нас здесь в ящике а, Почтовый ящик, а, это что у нас такое? 8 коробок металла, простой материал Металл пригодится для изготовления многих а, вещей Ну что ж, забираем, ребят, весь металл И я не знаю, что мы сейчас сможем с ним сделать-то Даже без понятия Так, забрали мы металл, заходим обратно в дом А Улучшите свой верстак, мне говорят Давайте пойдем, ребят, сразу же улучшим наш верстак Посмотрим, что же из него получится Базовый верстак нам не совсем интересен Нам его нужно обязательно о, улучшить Так, ну что, как его улучшить Позволит, Позволяет создавать и разбирать предметы Верстак уровень 1. Так, создать Так, ребята, я так понимаю, мы улучшаем сейчас верстак Аж целый час, мне нужно 15, что-то там Итак, друзья, опачки Увеличили мы, улучшили наш верстак Смотрите, он стал немножечко лучше Даже, смотрю, у него а, появилась лампочка наверху Так, и вот она, друзья, наша с вами а, лестница Которая крафтится из трех единиц а, вроде бы металла Так, давайте ее тоже сейчас сделаем а, Целый час времени нам нужно для того, чтобы приготовить лестницу Так, отлично, ребят, приготовили мы лестницу У нас есть лестница И теперь нам нужно поставить лестницу а, Поставьте лестницу, а, зажмите и перетащите Так, мы до сих пор, ребятки, сейчас настраиваем вход в наш подвал. Мне показывают вот сюда вот на коробочку жмякнуть. Инвентарь, кстати, можно открыть с помощью кнопочки B. Строительство на B. Да, инвентарь на И. E. Так, и вот она, друзья, лестница. Давайте попробуем, возьмем лестницу. Куда же нам можно ее поставить? Секундочку. Так, перетаскиваем лестницу вот сюда. Так. Прям я сюда и поставлю Отлично. Вуаля, друзья, неужели лестницу мы поставили? Офигеть просто. Так. А, та тут говорит темно. Туда никак не спуститься, что ли, или что? Ой-ой-ой, нет, ребят, мы можем спуститься. А, левый альт плюс Левый, а, левый alt, плюс левая кнопка мыши быстрый подбор. А, но тут, ребят, очень темно, Такая это что такое? Ящик улучшения комнаты. Мне сейчас не до этого. Так, ну что ж, в бункере нужны лампы. А, чтобы их сделать, понадобится стекло. Давайте разберем что-нибудь на верстаке. Так. А что нам это с этой штукой делать? Наверное, закрыть ее надо накрыть, ребят. Давайте накроем. Не сейчас, мне не до этого. Так, ладно, я тебя понял, выживачик. Давайте пойдем что-нибудь смотреть. О! Я смотрю, подсвечивается у нас все это дело. Так, не понял. Что это было сейчас только что? Вуаля. Так. Мы ускоряем, ребят, время, похоже, да? Этого нам ни в коем случае не стоит делать. Давайте, ребят, возьмем вот этот вот стаканчик. Так. Зеленый стакан. Я думаю, давайте попробуем его разберем сейчас. На верстачке. Возможно, у нас что-то да получится. Так. Стакан, друзья, разобрать. Разбираем мы стаканчик. И что мы получаем? Не пойму. Не пойму свет, ага, свет в этой группе, так, не понял а, да, друзья, мы сделали себе стекло, а где у нас оно находится, вот оно, друзья, 1 x стекло, простой материал, а, его можно получить, если а, раскалить песок а, в печи, я понял, понял так, а, смотрим, друзья, можно сделать настенную лампу, давайте закажем на создание ее поставим, отлично блин, время очень много, наш персонаж уже весь, смотрю, а, уставший а мы тем временем делаем лампочки, так, свет, а установите лампу в бункере, ну что ж, погнали а погнали, быстренько установим лампочку в бункере, вот здесь вот, так, а, нам нужно для этого найти инвентарь наш, так, инвентарь, в принципе, у меня открыт, вот она лампочка, и давайте ее поставим куда-нибудь вот сюда, а, пускай она будет у нас где-нибудь здесь по центру, Прощай темнота теперь даст, так, друзья, давайте вот здесь вот поместим лампочку, отлично, вот сюда вот давай ее ставим, так, все. Установили мы лампочку, друзья, и стало немножечко у нас посветлее в нашем подвальчике. Ну, так, ну что ж, наш персонаж, я смотрю, хочет вздремнуть. До трех ночи обязательно нужно лечь спать. Так, ладно. Накрыть, наверное, нужно. Мне сейчас не до этого. Так, ну что ж, поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. И давайте все таки мы сейчас поспим на кроваточке. Так, поспать. Нужно конкретно, друзья, поспать. Потому что у нас персонаж вообще капец как подустал. Так, ну что ж, мы спим. А, у нас, значит, первое число закончено. Сегодня у нас второе, друзья, число текущего а, месяца. Ну что ж, начинаем, точнее, продолжаем выживать а, в игрушечку Мистер Преппер, друзья. Мистер Выживальщик у нас сейчас будет выживать здесь, в прямом эфире. И а, посмотрим, что же у него получится на сегодняшнюю серию а, сделать. Так, ну что ж, а у нас утро, проверка агента. Скоро придет агент, нужно спрятать или взять все подозрительные предметы и открыть ему дверь. Так, так, так. Я так понимаю, вот это подозрительный у нас объект. Давайте, ребятки, его накроем. Ох ты, как мы лихо перевернули. Опачки, уже этот парень пришел, засранец такой, а? Тебе что надо? Иди отсюда так, ладно. Мне необходимо срочно, друзья, сейчас все убрать. Верстак, друзья, верстак, очень важная вещь. Давайте бежим сюда по-быстренькому. Ох, черт, ребятки, агент скоро придет, надо все убрать. Давайте, ребятки, забираем этот, значит, предмет. Отлично, убираем. Мне сейчас не до этого, я понял тебя. Его вот тут, друзья, тоже нужно накрыть. Давайте накроем это все дело. А, а ты куда версак-то спрятал? Себе в карман, что ли, засунул? Офигеть. Так, ну что ж, ребят, проходим. Открываем дверь. У нас пришел агент. Давайте, ребятки, его уже пустим. Так, здравствуйте. Здравствуйте. А что вам здесь надо, собственно говоря, у меня в доме? Что вам здесь нужно? Вы что так, вы, вы так что наглеете? Проверка комнаты. В соответствии с актом в безопасности. Все хорошо Аккуратный, ничем не выдающийся дом Вот и вот наш идеал Если вам не безразлично благополучие граждан Америкосвили и всей страны Осмотр на предмет запрещенных и необычных предметов Так Выходит дальше Наш агент Что-то здесь он смотрит Проверяю вещи в комнате Какая же эта комната? Ты же вышел на улицу, очнись Комната, говорит Так, он наверх пошел, друзья Он пошел наверх Он вообще офигел Все комнаты просто-напросто прошаривают капитально ты где там пропал-то? А, он по лестнице поднимался. Так, агент продолжает шариться. А, ищу следы бунтарской деятельности. Ну и как? Нашел? Нет следы бунтарской деятельности. Вообще, где видно, что какой-то бунтарь тут живет? Тут живет вполне мирный, закон, законопослушный гражданин, ничего более. А, вот, зря вы сделаете такие поспешные выводы. Ну что, агентишка? Убедился, что здесь ничего нет. А, результаты расследования. А, недостающие обязательные предметы нет. А, подозрительные предметы нет. Уровень подозрительности, друзья, 0%. А, следующий визит 6.1.12.25. А, я так понимаю, следующий визит у нас, скорее всего, завтра. Боже, едва пронесло, надо быть осторожнее, наш парень говорит Да, друзья, надо быть немножечко поосторожней Иначе, если эти агенты заподозрят что-то неладное Скорее всего, нам будет от этого очень-очень нехорошо Ну что ж, продолжаем наши грязные делишки Нам говорят, что нам нужно поставить верстак в бункере Ну что ж, давайте, ребятки, поставим верстак в нашем бункере Чтобы его просто так нельзя было увидеть Так, снимаем Нужно спрятать верстак, говорит наш персонаж Да, я тебя понял, давай попробуем уже спрячем Спускаемся, конечно же, в бункер Заглядываем в наш инвентарь Вот он, друзья, вот он, наш верстак Куда же этот верстак можно поставить? Вот сюда, наверное, в уголок, чтобы никто не уволок Или вот сюда, поближе к лестнице Так, а если ты отойдешь отсюда, ну-ка Нет, вот сюда Вот сюда только можно поставить этот верстачок Так, ну что ж, друзья, давайте вот здесь вот мы его и установим Отлично Хорошо, все готово, грандиозный план Пришло твое время, что ты этим имеешь в виду, братишка? А Блокнот, Загляните в свой блокнот А где наш блокнот? Давайте попробуем. Так, заглядываем в наш блокнот. И что мы здесь видим? Блокнот. Что у нас в блок блокноте? Грандиозный план. Надо бы проверить свой грандиозный а, план. Это, ребят я так понимаю, нам а, дали сейчас а, новый квестик, да, по которым нам... Следуя которым, нам и надо будет продвигаться а, дальше по сюжетику. Но напоминаю, друзья, у нас в эфире только что, только лишь пролог. Это, скорее всего, какая-то ранняя альфа этой игрушечки. В полной версии этой игры а, будет, возможно, гораздо больше, как обещают разработчики, да-да-да. Так, ну что ж, а мы, ребятки, поехали посмотрим на наш план. Наш план, это, ребятки, вот эта картина, которая висит наверху, давайте ее сейчас быстренько перевернем и ознакомимся, что же у нас дальше по нашему плану так, так, так, идет наш выживальщик, переворачивать досочку и давайте посмотрим так, найти источник пищи он нам говорит, отлично, посадите в бункере растения итак ребят, мне нужен источник пищи, пора создать подземную плантацию я смотрю, наш персонаж голоден друзья, нужно срочно утолить чувство голода, агенту говорит, это не понравится конечно, не понравится, главное вовремя прикрыть, так, ну что ж Давайте снова развернем. Так, чтобы сделать самую простую подземную ферму, нам понадобится... Что нам понадобится? Опять комнатной почвы можно сделать с помощью верстака, я понял. На пять пакетов семян можно найти в доме, я понял вас. И семена также можно купить. Отлично, давайте, ребят, перевернем это все. Я бы не отказался поесть, я тебя понял, братишка. Давай-ка давай сходим что-нибудь про... что уже приготовим. Я смотрю, вот здесь вот на плите можно готовить у нас. Так, отлично. Ну что ж, давайте, ребят, что-нибудь приготовим. Приготовить. Что же нам можно приготовить? А, забросить немного сырых ингредиентов, прибавить жару. Так а что? И вуаля, еда. Ну это я понял. А что можно приготовить-то? Так, давайте посмотрим. Так, так, так. Ага. Черт, я просто умираю с голоду. Овощной суп, морковный суп, свекольный суп, бикос. Так, овощной суп, друзья. Так, а из чего, ребят, нам нужно это все приготовить? Вот нам, вот нам показывают ингредиенты. Морковка, свекла, капуста и вода. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что можно откуда добыть. Вот здесь, я так понимаю, можно добыть, добыть воду. Так, получаем воду с нашей раковины, отлично. А здесь, ребят, что можно у нас добыть? Открываем холодильник, забираем отсюда, конечно же, все. Да, вот у нас, ребятки, все ингредиенты. Да, и теперь с помощью этих ингредиентов мы спокойненько можем приготовить овощной суп, друзья. Так, на овощной суп нам нужно две морковки, одна, значит, свекла. И две капустки. Нам как раз, ребят, хватает на один овощной суп. Давайте уже приготовим, друзья. Один овощной суп, иначе наш выживальщик так побрет с голоду. Так, отлично, приготовили. И надо бы, наверное, его скушать. Так, вот он, ребят, наш морковный суп. Давайте скушаем, отлично, восполняем. И, наверное, нам нужно еще скушать вот эту вот еду. Великолепно, друзья. Практически здоровье у нас на максимуме. 99 и 100. Ну что ж. Пришло время нам а, положить 5 участков почвы в свой а, бункер. Самодостаточность, самодостаточность собрать 5 мешков а, семян. Так, а где же, ребят семена-то собрать? Давайте посмотрим. Может быть, вот в этом ящичке у нас имеются семена. Давайте глянем. Так, осмотреть. Осмотр в ящике. Что у нас такое? А, просто обычная деревянная коробка легко а, разбирается. Ее можно, кстати говоря, взять. Ну что ж, давайте возьмем, пригодится. Так, это что такое? Открыть. Это у нас мусорный бак. А, так, так, так. В мусорном баке это ничего, я смотрю, нет. А, мусорку можно тоже осмотреть. Так, мусорка. Врата в бездонную пустоту. А, способность поглотить любую материю. Постарайтесь не упасть туда. Я понял. Так, это что такое, ребятки? Давайте посмотрим. Осмотреть. Так, осмотр. Бочка бензина. Здесь можно хранить топливо для подпитки генератора. Так, я понял. А, давайте дальше посмотрим. Это что такое? Бочка бензина. Здесь можно хранить а, излишки масла. И какой-то, ребят, дизель еще, давайте посмотрим, так, секундочку, это что такое, не понял, а, похоже, ребят, на воду осмотреть, бочка для горючего, здесь хранится бензин, ну да, я это понял, так, а здесь-то что, бензин, а, взять все, а, 4х вода, ну это то, что у меня сейчас есть, так, да, я могу здесь хранить, но мне пока нечего хранить, поэтому мы пока что все это дело оставляем, кстати, можно взаимодействовать с тарелочками, с посудой, а, все можно забрать, это что такое, осмотреть, а, полотенце, вы правда хотите заняться уборкой а, Ее всегда можно а, разобрать Так, а, взять холодильник Открыть, так, ладно, ребят, нам нужно сейчас заняться а, Давайте посмотрим все-таки, что у нас Здесь еще есть в этом шкафчике, так, смотрим Опачки, это что у нас такое? Морковные семена, свекольные семена Да, друзья, забираем все Нашли мы, ребятки, нычку, где у нас есть семена Так, здесь что у нас такое? Смотрим Не понял, а, можно только взять Так, а в этой тумбочке что у нас? А, тут у нас, ребята, вода а здесь что вот этой тумбочке? Давайте откроем, посмотрим. Так, друзья, еще семена, отлично. Забираем все семена, нам они определенно пригодятся. Так, в этом шкафчике что у нас есть? Давайте, ребятки, все обшарим как следует. Так, уваля, друзья, 10x деньги, основная валюта вашей прекрасной страны. Апокалиптический доллар, ребят, забираем этот, эту фишечку. Нам она тоже определенно пригодится для покупок а, в магазине. Ну что ж, идем дальше. Так, здесь что у нас есть? Давайте посмотрим. Так, так, так, это что такое? А, простая приманка, обычная приманка для ловушек. Забираем ее. Дальше смотрим, что у нас здесь. А, тут у нас нет ничего. А Где у нас есть, ребят, еще какие-то компьютеры? О, компьютеры, говорю. Вот он, ребят, компьютер. А, давайте попробуем осмотреть, что же можно делать у нас за компьютером. Возможно, мы сможем связаться а, с внешним миром с помощью него. Нет, друзья, нельзя ни в коем случае связываться здесь с компьютером. А, вроде бы у нас электричество есть, но наш комп, видимо, настолько старый, что нельзя им пользоваться. Так, не понял. А Здесь написано, что у нас подключение отсутствует, не понял Включить Бабах Включили, но ничего не произошло, выключить Бабах, так, а это что такое, давайте, ребят, попробуем включить Бабах Включаем радио, но оно, ребят, не работает В радио, похоже, у нас батареек нет Так, ладно а, Идем, ребят, дальше, нам нужно положить 5 участков почвы в свой бункер Так, а у нас, тем временем, я смотрю, пошел дождик и я смотрю, нам пришло какое-то письмецо. Так, давайте, ребят, посмотрим, что там нам за письмецо пришло. Так, люк надо будет накрыть обязательно. Так, смотрим, ребят, письмецо. А, берем письмецо и давайте прочитаем. Опять Уазик, УАЗик проехал. Так, почитаем, ребятки, письмо, что у нас тут написано. А, дорогой сосед, а, вам, вам нравятся цветы, травы и вообще растения? А, никак не можете завести друзей? Устали от городской жизни и унылых мужиков в костюмах, которые приходят к вам домой? А, любите природу? Если ваш ответ хоть на один из вопросов «да», а я в этом уверен, приходите днем в лес. Ваш, возможно, вы найдете там нового друга. Местная травница нам написала, я смотрю «да». Видимо, когда мы в последний раз бродили в лесу, она нас заметила, и теперь можно проведаться, наведаться к ней в гости. Так, ну что ж, травница, нам нужно, ребятки, отправиться днем в лес и встретиться с травницей. Я так понимаю, лучше, ребятки, это сделать сейчас, пока у нас, пока у нас ребятки, день, ой, ой ой у нас дождливая погода. Пойдемте, ребятки, сходим в лес, пока, пока у нас это возможно. Пока у нас день. Так, ну что ж, лес уровень 1, 1. Нам нужно здесь встретиться с травницей. Положите 5 участков почвы в свой бункер. Блин, а как мне это сделать-то? Я не понял. Так, ну что ж, ребят, посмотрим, где у нас тут травница находится. Если вообще здесь травница в этом лесу? Так, я смотрю, бревна какие-то, ребят. Берем бревно обязательно. Бревна нам пригодятся. Так, не понял. Где здесь травница? Мне говорили, что можно встретиться с какой-то травницей. И все. Дальше никак не пройти. Дальше, ребятки, у нас все, предел, лимит. Давайте, ребят, вернемся назад. Так, здесь что такое у нас? Здесь какая-то табличка, надо бы на нее взглянуть. Давайте посмотрим. Так, это что такое? Что-то что написано на ней. Так, место обитания, я так понимаю, какой-то индюк и олень. Место обитания, ребятки, животных. Она нам здесь Так, это что такое? Не понял. Это что такое здесь? Ой-ой-ой, куда мы пошли? Это куда мы пошли, я не понял. Это мы, ребятки, обратно, что ли, вернулись? А Как? А днем в лес, и встр... как же, ребятки, встретиться с травницей, давайте, ребят, еще разочек в лес сходим а Я, в принципе, днем сейчас в лесу нахожусь Да, да, да, совершенно верно Давайте сходим тогда вот сюда Ой-ой-ой-ой, смотрите, сколько здесь всего а, -а, а, это типа тропочки, ребят, можно вот туда вот сходить, да Это нам подсказывает, куда можно идти в этом лесу, отлично Так, ну что ж, проходим сюда а Лес уровень 1-2 и Пришли мы, ребятки, в лес а Что-то нам тут можно взять Какие-то, я смотрю, кусты собираю я. Так, так, так, смотрю, олень, друзья, есть, олень! Так, дерево, ребят, забираем, обязательно. Продолжаем, друзья, выживать слишком тяжелое дерево. А травница-то здесь будет у нас сегодня, нет? Травницу-то что я здесь пока что не вижу. Давайте сходим в другую сторону. Ой, вы посмотрите, сколько здесь оленей всяких. Это просто кошмар. Так, забираем, друзья. Собираем пока что цветочки, ягодки. Пока что я вижу, что у нас пока день. Я думаю, что есть шанс у нас встретиться с травницей. Поехали дальше. Так, ребят, еще одна тропинка. Смотрите, главное нам не заблудиться в этом лесу. Я надеюсь, что по, по, пройдя по этой тропинке, мы попадем к травнице. Я на это очень, друзья, надеюсь. Так, переходим дальше в следующую, в следующую часть леса. И лес уровень 1.3. Так, есть какой-то у нас, смотрите, значок. Так, секундочку, тоже забираем. Темнеет у нас, друзья, темнеет знак. А через знак мы можем отправиться домой. Но, ребятки, я пока что травницу не вижу. Бревно слишком тяжело. Кто-то здесь шарится. Мне кажется, кто-то здесь шарится. Забираем. Так. Сюда больше дальше нельзя. Тогда эти кусты мы тоже забираем. Отлично. Да, ребят, продолжаем выживать. Я только не пойму, где можно найти эту самую травницу. Так, это мы тоже, друзья, забираем. Единственный выход, куда мы можем пойти, это, ребят, вернуться назад. Так, идем, ребят, назад. Уже темнеет нас. Я надеюсь, здесь ночью волки не ходят какие-нибудь. Так, лес уровень 1-2. Пройдем, ребят, немножко подальше. А еще у нас один знак. А, да, через знаки только можно вернуться обратно домой. Давайте попробуем по тропочке пройдем. Где у нас здесь была, ребят, наша тропиночка? Вот, ребят, наша тропиночка. Возвращаемся обратно в другую часть леса. Отправляйтесь днем, ведь быть может, я, ребят, не совсем днем пошел, поэтому у нас здесь травницы нет. А, в первую часть леса мы попадаем. Так и что за столб? Это что за столб, друзья? Так посмотрим. На столб. Так, осмотрим. Столб канатки. А, используется, а, используется для... Так, у нас ночь. У нас, друзья, ночь. а Используется для путешествий между, между участками леса. Только сначала его нужно отремонтировать. Так, а как починить? Давайте попробуем. Так, столб канатки. Пробуем, ребят, починить. А, так, смотрим, что можно для этого сделать. Так, столб канатки починить. А, не получается, друзья. У меня пока что починить этот столб. Блин, у нас уже... Так, хм, этот рычаг должен Что? Он сказал про какой-то рычаг, друзья. Я так понимаю, нам нужно искать какой-то рычаг. Так, забираем, ребятки, ягодки. Пока что собираем ягодки. Я так понимаю, они мне пригодятся. Ну и, конечно же, ребят, пора выдвигаться домой и строить себе уже... И строить уже себе какой-нибудь... Какой-нибудь специальный бункер для грядок. Да, друзья, давайте возвращаемся. Не успел, не смог я найти травницу, да. Поэтому возвращаемся обратно в свой дом-бункер. Сейчас будем дальше действовать и постараемся. Так, мы нашли, ребятки, новое, значит, задание. А, так, чем, чем, в, чем дальше в лес, отремонтируйте лесную канатку, а, дорогу на первом уровне. Нужен, я так понимаю, рычаг. Так, ну а у нас, друзья, другие совершенно заботы. А, нам нужно сейчас построить а, новую часть бункера. И давайте посмотрим, как же это можно сделать. Так, вот, новая часть бункера. Кстати, мы можем расширять ее. В эту сторону можем расширить. И вот в эту сторону мы также можем расширить. Во! Вот такая часть бункера, я думаю, мне как раз-таки и подойдет. Отлично! А давайте сделаем побольше вот эту часть бункера. Построить, конечно же, да. Я надеюсь, мы сильно сейчас не оголожаем, ребят. Строительство пошло. Ой-ой-ой, как много времени на это сейчас уйдет. Аж целых три... 4, по-моему, часа у нас на это уходит А Лишь бы мне сейчас хватило ресурсов Смотрю, у нас какие-то ресурсы уходят на все это дело Только я не понимаю, откуда эти ресурсы у нас берутся Пока что, ребят, мы закончили Пока что закончили, надо бы нам срочно вздремнуть Давайте, ребят, поспим а Наберемся сейчас силы и энергии Так, давайте мы сначала, знаете, что сделаем? Накроем здесь все так, это мы все дело накрываем, у нас пока, ребят, ничего подозрительного, я смотрю, здесь нет, кроме нашего подвальчика Но подвальчик, ребят, мы накрыли, а, нас теперь, у нас его никто точно не найдет Так, ну что ж, давайте, ребят, поспим, а, поспать нужно капитально, ведь мы вообще устали просто по максимуму Смотрите, у нас полоска практически на нуле Надо, ребят, как следует выспаться и на второй, на третий, точнее, день нашего выживания Мы продолжим, а, конечно же, строить наш а, подвальчик и, возможно, там разместим несколько грядочек Погнали! Тадам, друзья, новое утро! И я смотрю, наш персонаж бодр, а, но немножко проголодался. Так, а, чем бы можно было закусить? Давайте попробуем. Я думаю, что закусить у нас пока что есть чем. А, Где-то у нас в инвентаре была еда. Давайте посмотрим. Вот здесь вот у нас пока что, ребят вот эти баночки есть, которыми мы можем закусить. А, отлично, восстанавливаем часть еды. Так, а вот это что? Почему у нас... А, почему вот эта полоска у нас, друзья, не, не восполняется? Я не пойму. 41 живучесть у нас написано. Ладно. А возможно это каким-то другим а, способом можно восстановить. Давайте попробуем ягоду съедим одну. Хотя возможно... Да, ребят, мы съели одну ягодку, и у нас немножко живучести восстановилось. Так, у нас хорошее состояние, вы плотно поели и хорошо отдохнули. А, живу... Живучесть не снижается, а вы можете работать а, быстрее. Так, ладно, принято, понято, давайте попробуем пройдем дальше. Так, ну что ж, наш персонаж отдохнул. Я так понимаю, теперь мы можем вскопать как следует а, вот эту нашу площадь. Давайте попробуем, друзья, это сделать. Я так понимаю, когда мы копаем, а, к нам в инвентарь добавляется а, землица. Так, как бы тебя вскопать-то? А построить, друзья, давайте попробуем построим дальше. Так, ребят, продолжаем строительство. Да, смотрите, ребят, это у нас земля. Она, наоборот, копится в наш инвентарь. То есть, когда мы копаем, мы наполняем свой инвентарь землицей. Так, ну что ж, построили мы, ребят, еще одну комнату. И теперь нам нужна лампочка. Так, давайте, ребят, это уже проверенная схема. Мне нужно стекло. Как бы, как бы взять-то побыстрее? Можно побыстрее как-то же брать. Можно... Мне же говорили как-то побыстрее. Ага, вот, друзья. Можно взять просто-напросто, зажать Alt, и тогда мы быстро берем предметы, которые у нас расположены в этом мире. Так, идем к верстаку. Музычка бодрая заиграла, мне это очень даже нравится, черт возьми. Так, идем к верстачку, и, наверное, сейчас мы разберем нашу лампочку. Так, где же у нас... Точнее, не лампочку, а стекло. А где у нас, друзья, стекло, которое мы только что взяли, не понял я. Так, так, так, так, так. Это что такое? Где у нас стекло, друзья? А, ткань. А это у нас почва. Кстати, из почвы можно сделать землю, наверное, мне так кажется, да? Давайте посмотрим. Да, вот, друзья, вижу. Контейнер с почвой. Мне нужно 5 штучек. Создать, друзья. Раз. Контейнер. Вот как раз, ребят, те самые контейнеры, которые нам нужны. ой ой ой ой, -ой Мы, смотрю, перегружены. А как? А как, друзья? 98 из 100. А как тогда? Это надо, ребят, сгружать свои ящики. Давайте попробуем откроем вот этот ящик и сгрузим. Да, ребят, тут сильно много тоже не, не рекомендуется таскать. Давайте что-нибудь скинем вот сюда. Сюда можно скинуть вот этот письмецо, например. Так, а как его скинуть? Побыстрее травница. Так, да, я вижу задание. Как же, ребят, скинуть? Открываем. Давайте пока что вручную. Я пока не знаю, как мне скидывать побыстрее. Давайте будем просто скидывать сейчас а, вручную. Это что такое? Так, сюда можно положить. Это что такое? Да, тоже сюда. 98 у нас пока что. А, В вод... Во воду, ребят, скидываем сюда. А, дерево, друзья. У нас очень тяжелое дерево, бревно. Кстати, можно его переработать. Так, давайте, ребят, спускаемся вниз. И переработаем сейчас древесину. Давай, родной, спускайся. Нам нужно срочно переработать древесинку. Сейчас на этом верстачке создаем. Древесину мы раз разбираем. 78. 58. Да, друзья, у нас она конвертировалась в более легкую... В более легкий ингредиент. Так, ну что ж, создаем, ребятки, землю. Почва тоже у нас, я так понимаю, обладает своим весом. 62. Две почвы у нас есть. 66. 3. Так, так, так. Так, так, так. Что там нам говорят? Еще раз. Какой-то, ребятки. А, мой персонаж опять, друзья, хочет спать. Надо бы срочно отдохнуть. Так, пять штучек, ребята, землицы мы сделали. И нам нужно сейчас эти пять участочков разместить вот здесь вот. Давайте сразу же сделаем тогда. Знаете, что я хотел сделать сейчас? Я хотел сделать сразу же вот этот вот, значит, вот этот фонарик. Что нам нужно для этого разобрать? Где-то же было стекло. Я же помню, что было где-то стекло у нас. Так, ткань. А где стекло? Древесина, ткань. А, было же стекло, черт возьми. Я же сам брал своими руками стекло, так, ящик. А, квадрат. А, это я коробочку взял, друзья, это вообще не стекло. Так, ладно, я понял. А, стекла очень много Вот здесь. Так, низкий уровень живучести, друзья Так, я понял. А, надо бы срочно передохнуть Давайте, ребят, передохнем Накроем, накроем. Возвращайся назад Возвращайся назад. Нет, наш персонаж уже пошел Давайте тогда мы сейчас вздремнем Да, нам нужно вздремнуть. Давайте немножко восстановим Сейчас силу и энергию Иначе, ребятки, нам будет очень худо-бедно Так, ребят, немножко мы вздремнули а, вот, все идет не так А, я тебя понял, надо, наверное, еще вздремнуть или что? Еще давайте вздремнем Что-то как-то, смотрите, у нас а, очень низкий уровень выносливости Давайте еще немножечко поспим Два часа решил поспать наш персонаж Так, а, я прерываю сон тогда, когда я нажимаю мышкой Так, ладно, это я понял Родной, ты куда побежала? Я же тебе не говорил заходить обратно в дверь Он посчитал, что нужно зайти обратно Так, выходим, выходим, быстренько выходим И давайте уже возьмем сейчас какую-нибудь стекляшку так, вот это что у нас такое? Это же тоже стакан, по-моему, какой-то, да? кругло зеленый что-то там. Так, посмотрим. А, Круглая зеленая коробка. Так, пластик и металл, так я понял. Так, это у нас что такое? Давайте глянем. Это тоже пластик. А, вот же, друзья, вот. Есть же у меня тарелки, а, смотреть. Смотрим, ребятки, вот стекло у нас. Это же тарелки, черт возьми. Ребят, берем тарелочку...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 Урайгра ненадолго прощается с вами До новых встреч, друзья!